Вот, ребят, сегодня машинка приехала на роботе. Но ну, человек уже давно испытывал, ты я уже не помню, когда мы начали... Слушай, это я, наверное, года три уж. Ну Мне да. Два, ну, ну два точно уже у нас. 17, по-моему, 17... А, наверное, очень у мы начали. Ну вот, да что мы сейчас делаем машина продаваться будет ты же ее в белгород или куда да, да в белгород там решили отточить немножко прошивку потому что там нет представителей чтобы прям ну все идеально было двух режим как обычно там основной режим и режим бабки то есть сейчас сделал я некий симбиоз чтобы Нормальное было торможение плавное мотором и э, при этом как бы и динамика, да, прямо все время, и динамика, чтобы не э, терялась. На режиме бабки там э, тоже все опять же плавное торможение мотором, но более она вялая, ну, как обычно, в общем-то, более экономичное и все остальное. Э, но ну, вот сейчас выехали мы покататься, испытать все это дело. Ре, на данный момент мы едем на обычном режиме, но уже правильном. То есть, ну... Как, как такового вот этого кивков в торможении при торможении сейчас на данный момент не наблюдается ничего динамика не да. в меру ее двигателя да, динамика неплохая Нормально. сейчас проверим еще здесь все время прямо да. сейчас. Выберем момент, там дальше смотри за перекресткой за пешеходником там этот, камера висит Сейчас мы как раз посмотрим, что она с первой начинает. Так, так переключайся. Так, вот она первая. Вот мы тронулись. Мы как в пробке. Вот, нет, кивка. Она плавненько, плавненько продолжает ехать. Вот, сброс газа. Нет да. вот этого резкого плевка. Это хорошо. Это значит, и в пробке, и на лесных дорожках будет комфортно ехать. Ну, на, в принципе в режиме бабки там все ровно то же самое, но менее она как бы острая педаль, ну не педаль, а работа дросселя как таковая, менее чувствительная как, бы, как таковая педаль газа, она то есть ее надо будет продавливать чуть поглубже, блин, чтобы получить тот же крутящий момент, то есть более размазана как бы все это, дозация момента будет, более такая плавная, можно педалькой ее регулировать. На режиме стандартном, но ну, обычном, там более резво как бы все, отклик, мощностные режимы, переход более ранний, здесь все время прямо так и едем. Камеры здесь нету, здесь почему-то знак висит, а ее уже года полтора как сняли. А что есть, что нет, Ну что да, не да, и странно, что все регистраторы почему-то здесь 40 показывают, я не понимаю. Ну, Хотя знак, как, знака нету. Как в базе прописано, да, с да. какой-то там базой они... Вот э, э, на автомобиле будет женщина ездить, соответственно, такой прямо мега динамики там не нужно, нужно как бы размеренная, нормальная, Нет, э, но плавная, да, езда. Хорошо. Ну и торможение, я смотрю, как бы вот все ровненько идет, причем на четвертый. у нас погода как обычная в Питере тут, темень хотя и времени всего два часа на самом деле. ну сейчас чуть проедем подальше и попробуем уже режим бабки, так называемый, как ее назвал Женя из Минска. ну она как бы экономичная, там не знаю, ее кто-то нажимает, там называет жена муж, лето зима, в общем вот такие вот разные названия у этой второго режима. Ну я думаю, что вот надо будет за перекресток нам за пешеходниками, вот там где автобусная остановка, видишь справа автобус сейчас будет отъезжать. Где-нибудь там встанем, переключимся на второй режим и поглядим, что у нас получится. А ну, вот там, я думаю, что за маздой сразу встать или что это, это, это да мазда. ну как обычно сейчас переключение это по педали происходит как я уже не раз это показывал вот выключили зажигание и дожидаемся отключения главного ролей я не помню, сколько она там, блин, я все время хочу. Ну, секунд 15-20 это на самом деле не так долго происходит. Да, Для я. У меня когда БКшка здесь включена я просто вижу, как да, что вы пропадает связь, потеряется. Показания. Да, надо будет посмотреть. Я все время забываю уточнить, сколько там вот это время выключения. Оно в прошивке задано. Ну вот, сейчас выждем. Я думаю, что уже все. Да. Педаль нажимаем в пол. Отпускаем и запускаем. Угу, горит. Все, да, вот у нас да, чек 5 секунд э, светится. Сейчас, сейчас мы включим, потом на следующий раз, когда будем переключаться, да. посмотрим. Засечем время, по нему просто видно. Ну да, он э, отключается, как раз в тот момент, э, связь теряется в тот момент, когда отключается главная ралли. О, о о бабка, точно, точно бабка. Совсем плавненько, для снега, для льда, для совсем там каких-нибудь ухабистых дорожек. Отлично. Ну да, она как бы, тут получается рост момента более плавный, такой, размеренный. при этом, вот, при этом, если ее пришпорить, вот Эккуратнее она. не камеры здесь. Вовремя пришпорил. Да, Предупреждал, просто пока встали, забыли. Ну, если давить педаль прям в пол, ну, то есть, ускоряться надо, в момент обгона, вот такие вот вещи, когда происходят на трассе, то спокойно давите ее. Даже в режиме бабки она будет ровно так же ехать, как и на основном режиме, но э, то есть все один в один. Именно вот эти частичные нагрузки, здесь налево, именно налево, не на разворот, а налево, э, в частичных нагрузках у нас получается она такая более как бы, размеренная, плавненькая, то есть, ну, более комфортная. Делалась она в основном для трассы, чтобы более комфортно ехать как-то, и экономить немножко топлива. но не знаю, там экономия это, конечно, такая сомнительная тема, потому что э, все сильно очень зависит от стиля езды именно. Э, просто в данной прошивке она как бы задемфирована все. И не дает она, не провоцирует этого. Да, все ровненько, равномерно идет все. Ну, идет, да, идет она равномерно. Т... Сейчас мы здесь попробуем тоже. Тронуться, да, на первой передаче и посмотреть, как она будет на первой передаче тормозить. Сейчас переключится, ну. вот все, врубилось. Вот ну, она да, совсем плавно трогается, вот отпускаешь, она едет, а потом начинает притормаживать. То есть ну, все хорошо. Ну, отлично. Все хорошо, все. Здесь, ну, здесь это еще более плавно происходит. Ну, да, ну, я думаю, там женщине будет как раз самое то для езды, более все это размеренно и плавненько. Ну, женщины разные бывают. Ну, да, да все, от э, все от стиля езды, но тут... аккуратнее пешеходник, тут народ выскакивает иногда. Женщины, да, конечно, разные бывают, но в основном, как бы, требуется именно от того, ну, когда женщина ездит, ей более размеренно, не надо вот это остроты педали, опять же, там бывает в туфлях ездят, еще в чем-то неудобно давить на педали, как бы не надо менять обувь, получается Потому что я многих женщин знаю У которых специально сменная обувь У них для езды в машине Ну, грубо говоря, там Лучше в правый ряд вставай, потому что сейчас налево будут ходить. А сменная обувь Передевают перед поездкой А потом переобуваются обратно Как бы на туфли или на что-то На каблуках, когда особенно ну, давай тогда где-нибудь тормознем Там подальше Обратно переключим, посмотрим все это можно. Я, честно говоря, на знаки это не смотрел. Нет, здесь можно останавливаться. Ну, Все, вот, ну, Просто оно Видимо, как раз просматривается там, далеко. Никому не мешаем. Опять ну, же, да, выключаем. Засекай время. Ну, У да. меня секундомер нет. Ну, Давай так считать. Да. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ну, 15, 15 секунд. секунд, в общем, да. Через 15 секунд можно уже перезапускать, то есть, главный роля отщелкнулся. Все, вот перешли в обычный да, режим. все погасло сразу. Чек у нас через секунду после запуска гаснет. Это означает, что мы находимся в основном режиме. Режим бабки, он, ну, второй режим экономичный. Чек гаснет в течение 5 секунд. Так нормально все Не нормально и не резко и не резко как раз то что вот хорошо да но она не резко и при этом она вот она хорошо ускоряется не надо в пол давить на пол педали она уже очень да. хорошо да ну все вроде бы попал я там в калибровке то есть посидел сейчас где-то прям прям все а на следующем перекрестке налево, как раз на стародеревенскую выйдем. И то есть, полтора часа посидел, подкорректировал немного и все вроде бы как бы нормально попали. Тут суть в том, что когда работаешь с прошивкой, надо понимать, как это все работает. Потому что сдвинув какую-то одну калибровку, можно нарушить вообще работу двигателя как таковую потому что очень много зависимостей которые как бы играют, ну то есть одно за другое получается как бы цепляется изменив небольшие там калибровки меняешь вообще всю работу и приходится потом переделывать здесь же как бы подходите с умом когда вы калибруете все это дело ну и тогда будет все хорошо Ну, в принципе тут уже дальше снимать дальше нечего опять же не забываем ходить по ссылочкам у меня под видео, которые всегда у меня прицеплены на, в группу и на Drive. Ну и кнопочку жмем подписаться, колокольчик, чтобы приходили уведомления. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.